Первая цель, которую мы поставили – заработать валом 1 миллион рублей в месяц. Итак, господа, что на самом деле надо для масштабирования? Машина. Второе – это качественные рекламные каналы. Реклама – это двигатель торговли. Посмотрите, сколько денег принесла эта реклама. Вот мы и закрыли, получается, три города. Вот так мы добились поставленной цели. А вам понадобится… Система учета и аналитики Наша система, она разбита на 4 основных модуля Когда вы видите потенциальную прибыль, потенциальные потери Вы можете на это влиять На три основные составляющие Офис, цех, доставка В ближайшее время нами будет запущен кал-центр Который очень узко будет направлен на коврочистов Работая с таким колл-центром и с таким подходом, вы очень сильно будете отличаться от конкурентов. В этом бизнесе есть как прибыль, так и расходы. Эти расходы надо регулировать, их надо видеть, их надо анализировать и смотреть. У нас есть курсы как для действующих фирм, которые занимаются чисткой ковров, так и для фирм, которые только-только на старте. Лень двигатель прогресса, человеку лень идти куда-то. И тот, кто под эту лень максимально подстроится, тот и будет с ним работать. У СРМ две задачи. Первое – указать вам на ошибки и не допускать потери. Второе – дать вам возможность увеличить прибыль, увеличить заработки.